Всем привет, с вами Александр. Хочу показать качество ремонта дворов. Вот этот вот двор делали в ноябре. Здесь делали в прошлом году много дворов. Хочу показать, что случилось спустя какое-то время. Мы вот поставили детскую площадку, ее не было. Видите, везде плиточка. Вроде ничего не провалилось никуда. С ноября месяца. Конечно, мало времени прошло, но все равно. Довольно-таки аккуратно, видите, много детей играется. Видимо, компьютеры уже надоели дома. Покажу четыре двора. Конечно, калининградцы мне не интересно смотреть это видео, но много людей смотрит, которые хотят переехать. Вот так вот все аккуратно. Ну, какая-то разноцветная плитка. Неоднообразно все сделали. Вот такие мусорные баки. Все довольно-таки чисто. Я бы не сказал, что идеально. Конечно, мусор найти можно. Это место, которое постоянно... Где были постоянные ямы раньше. Положили плитку, и она не проваливается. Здесь осталась старая дорога, старый асфальт. Там были ямы, вот они... Да, они там есть до сих пор. можете посмотреть те видео где я показываю эти дворы и сравнить мусор валяется Так, вот этот вот двор тоже делали. Уже прошел год, наверное, как ремонт был здесь. за год ничего не развалилось Все ровно, видите, дорожка ровненькая, не провалилась, то есть все сделали по-человечески. Конечно, дома тоже надо делать, потому что так они, конечно, не очень. Но в целом двор стал довольно аккуратен. Аккуратным. В этом районе даже найти двор, который не отремонтированный довольно-таки сложно в последнее время взялись за дворы сейчас со стороны московского проспекта покажу тоже в ноябре я снимал здесь Посмотрю, что случилось ну, с ноября. Сейчас... Оно у меня Некоторые думают, что если у нас что-то делается, значит это все плохо делается. Все нормально, ничего не провалилось. Конечно, вот эта вот штука там, наверное трубы внизу это я не знаю как называется вот это вот с люками там трубы проходят конечно можно было сделать как-то более красиво тут подъезд не очень вот нашел какой-то видите может быть это кто-то машины заел здесь вот небольшой такой провальчик. Но в целом нормально конечно есть недочеты, но они такие минимальные. еще покажу следующий двор видите мусор не валяется можно даже посмотреть под балконами. Вот здесь видимо ухаживают Наконец-то стало тепло на улице, потому что ну, было очень холодно, уже лето, а все равно многие люди в куртках ходили. Эти ямы, вот как они были в ноябре такие, ну, такие примерно, не, наверное что-то заделывали, потому что мне кажется были больше ямы, но дорога все равно разваливается. Так, ну что здесь? Давайте искать косяки. Какие-нибудь провалы. Или плитка, чтобы разрушалась. О, котяра. А вот почему они вот нюхают машины? Непонятно. Кто знает, напишите в комментариях, почему коты обнюхивает машины. Вот тут вот небольшой нашел недостаток. Ну, как... Может оно так и было, но немножко люк так пониже стоит. Может изначально так сделали. А может немножко провалился. Но в целом нормально, год прошел. Конечно, надо было вот, может быть, земли подсыпать и траву посадить нормально. Вот такие у нас дворы. Кружочек прошел. Сейчас иду во двор, с которого начинались съемки. Пишите, как в ваших городах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Александр.